День молча сменит ночь За твоим окном, Любимая моя. Сеет прохладу дождь Мокрым серебром. С приходом сентября Золотом листопад осыпает всю страну. Дремлей осенний сад словно ждет весну. Ночь пеленает дом, мы с тобой вдвоем. Любимая, моя, звук тишине повис, В гости разошлись, друг друга догонять, выпито все до дна, а роман живы. Одна, и не нужно слов Яркий далекий свет Потревожил сон Любимая моя Даже осенний гром Был в тебя влюблен Желаний не таят. Стекла умоет дождь, Ручейки солют со После вчерашних встреч Ты тихонько спишь. Ворвалась в дом и проснулась ты, Любимая моя. Сонный улыбки свет, милые черты Не вычеркнут ни дня. Золотом листопад осыпает всю страну. Ветер метет асфальт, дворник жжет лесу.